Здравствуйте, Александр! Газогенератор для вас мы уже изготовили. Сейчас я немножко продемонстрирую то, как он работает. Ну и в общем-то газогенератор готов к отправке. У меня вот такая горелочка, Донме 284. Ювелирной горелки сейчас под рукой нету. Ну, в принципе, какая разница. Так, сейчас газогенератор набирает давление. Корелку я перекрыл. На манометре видно, как растет давление. Так, давление я сейчас установил максимальное, 0,6 атмосферы. Ну все, давление набрано, теперь можно зажигать пламя. Как вы можете увидеть, газогенератор прекрасно работает. Конечно же, на полноценные тесты необходимо время, но поверьте мне, я его уже сегодня практически полдня гонял. Мы его сегодня утром только закончили. Вот до настоящего момента я его гонял, терроризировал. Ну, завтра, конечно же, еще целый день погоняем. Вот. После чего мы можем его упаковать и отправить. Так, ну как работает горелка, понятно, да? Сейчас я а, на ваших глазах а, сделаю, проведу тест а, системы защиты от повреждения внутренних компонентов а, в газогенераторе от обратного хлопка. Сейчас я спровоцирую сильнейший обратный хлопок, ну и посмотрим, что газогенератор ставится, останет, должен остаться при этом в работоспособном состоянии. Вот произошел достаточно мощный хлопок. И сейчас мы смотрим на датчик давления. Давление растет, а значит газогенератор остался работоспособным. Давление поднимается автоматически до 0,6 атмосферы. Но вы можете а, изменить давление путем нажатия, изменения... А, наполненности шкалы на дисплее установив тем самым нужное вам давление допустим вот 50 процентов от 0,6 значит я сейчас вправливаю а теперь затыкаю и смотрим автоматически давление поднимается до 0,3 атмосферы и газогенератор прекращает вырабатывать газ таким образом вы можете изменить внутреннее давление настолько настолько вам нужно Устанавливаем максимальное. Отображается давление на дисплее 0,65 килопаскалей и на аналоговом механическом датчике давления. Провоцируем еще один обратный хлопок. И смотрим на манометр. После взрыва обязательно создается обратное давление, то есть вакуум. И только после этого газогенератор начинает поднимать давление. Ну, соответственно, мне необходимо заткнуть выход газа пальцем. Все, как вы можете видеть, газогенератор рабочий. И, в общем-то, он готов к отправке в ваш город. Благодарю за просмотр. Всего доброго. До свидания.